Приветствую вас, дорогие зрители, слушатели, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина Скади, я астролог, консультирую и обучаю. Некоторое время не выпускала видео, не было времени заниматься YouTube-каналом. Но сейчас возвращаюсь на эту чудесную платформу. В ближайшие дни выйдут мои астрологические прогнозы на 2023 год, общие и по знакам зодиака. Конечно, регулярность появления видеоконтента зависит от того, насколько стабильно будет работать энергетическая система Украины. Я живу в Харькове, поэтому возможно всякое. Под этим видео вы можете оставлять комментарии, задавать вопросы. И я думаю, что в феврале проведу прямой эфир и отвечу на них. У меня много публикаций в Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, на сайте TSN.UA. Просто в поисковике пишите автор Марина Скади, ТСН, и вы попадаете на мою страницу. Там около 400 текстов за несколько лет. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии. Все это необходимо для развития канала. Добавляйтесь в социальных сетях, присоединяйтесь к моим группам в Фейсбуке и в Телеграм, чтобы всегда быть в курсе астрологических событий. Ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии. Я провожу индивидуальные консультации по разным вопросам в режиме онлайн по видеосвязи в различных мессенджерах. При желании вы можете делать запись в Zoom, Skype, на диктофон. А мои общие гороскопы в YouTube помогут вам строить планы, разбираться в различных ситуациях и получать максимум от тех периодов времени, о которых я рассказываю в своих видеороликах. Но вы должны понимать, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога, поскольку при анализе транзитов планет при составлении обобщенных прогнозов не учитываются данные рождения конкретного человека. Поэтому добро пожаловать! Стоимость моей работы приемлема для всех. Пишите в Viber, WhatsApp, Telegram, номера телефонов на главной странице и под каждым видео в описании. Также я провожу индивидуальное обучение. Если вы хотите стать профессиональным астрологом, то вам ко мне. Если есть какая-то база, можно начать обучение с любого курса после сдачи тестов и собеседования. Я владею также и другими магическими инструментами, нумерология, руны. Коррекционные методы на Таро, кому интересно, подробнее расскажу по телефону, возможно, как-нибудь проведу прямой эфир В любом случае, если вы чувствуете, что я могу вам чем-то помочь, дать подсказку, пишите в мессенджерах, обо всем договоримся Мы живем в очень непростой период, во время глобальных изменений и формирования нового мирового порядка а Во время перемен больше всего страдает тот, кто не хочет меняться и развиваться Друзья, теперь будем видеться чаще, планирую выпускать 3-4 видео в неделю. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, будем определяться с темами прямых эфиров. А может быть я запишу отдельное видео по наиболее актуальным вопросам. Меня многие подписчики канала спрашивают, почему нет в ютубе. Пишут, чтобы я вернула прогнозы на месяц по знакам зодиака. Друзья, с нового года все это будет. Но сейчас самое главное подготовиться к новому календарному циклу. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю всем вам исполнения желаний, шикарных перспектив, новых свершений, здоровья, комфорта, счастья в личной жизни. Как можно больше добра и улыбок, идей и сил в 2023 Пусть год черного водяного кролика будет удачным, прибыльным, волшебным, светлым и позитивным. Также всем землянам желаю победы, мирового добра над мировым злом. До новых встреч! Всем мира и добра! Новый год всегда связан с надеждами на лучшее, несмотря ни на что.